То а? есть там не кусать, что уже посадишь. Поэтому он подслетает. Ну давай вот. Пять. Так, А, нет, редом. Ну Ред. все, он вы забирает. Редом.